День добрый, дорогие друзья! Я Игорь Черноусов. И сегодня у нас 20 апреля, воскресенье, день великий, сегодня Пасха. Всех, кто отмечает, поздравляю с этим праздником. Хотя мне сейчас складывается такое впечатление, что отмечают все. Те, те, кто верит, кто не верит, кто постился, не постился, все равно разговляются с утра. С чего это? Трудно объяснимая ситуация. Значит, друзья, в этот праздник я решил сделать что-то полезное. Записать второй видеоурок, посвященный платным методам привлечения рефералов, создания трафика. Эти методы наиболее эффективны, дают наиболее быстрый результат. Только поэтому, если вы хотите сейчас и сразу, используйте платные способы привлечения рефералов и создания трафика на свои ресурсы. Для меня платные методы чем нравится дело в том что я понимаю как все это работает В том что всю жизнь занимался бизнесом и прекрасно понимаю что нет бизнеса без вложений то есть вы вкладываете какие-то деньги, получаете результат сравниваете сколько вы вложили сколько вы получили и если вас это устраивает продолжаете инвестировать деньги в свой бизнес. бизнеса без инвестиций без вложений не бывает. Тем, чем вы сейчас занимаетесь, это тоже бизнес. Поэтому, пожалуйста, не обманывайте себя. Деньги вкладывать придется, чтобы получить результат быстро. Чем еще мне нравятся платные методики? Это тем, что благодаря платным методикам вы можете поставить свою работу на автомат. Вы создаете рекламные кампании, покупаете трафик на них. И все, на этом ваша работа заканчивается. Дальше уже э, работают эти методики, работают на вас. Именно так, я считаю, должна и проходить работа в интернете. То есть все, что возможно, необходимо автоматизировать, чтобы высвободить себе временной ресурс. Но я сам не зацикливаюсь только на платных методах и вам не рекомендую этого делать то есть не забывайте пожалуйста о том что о чем мы говорили на первом занятии о социальных сетях о бесплатных методиках привлечения дело в том что каждый день я в социальных сетях приглашаю друзей то есть набираю себе подписчиков, я отвечаю на вопросы, я прекрасно понимаю, что все это однозначно нужно и это однозначно пригодится в будущем. То есть социальные сети – это ваш фундамент, который однозначно позволит вам работать более эффективно в дальнейшем. Что касается платных методик, то здесь, прежде чем рассказывать о конкретных технологиях, Или о конкретных э, сайтах, где я размещал рекламу, я скажу э, такие базовые моменты, связанные с созданием рекламных кампаний. Такой джентльменский набор. Все естественно нереально рассказать. И э, э, я даже такой задачи не ставлю. Почему? Потому что в тех рекламных кампаниях, которые мы будем с вами организовывать, этого и не потребуется, но какие-то базовые моменты вы должны знать. Это вам пригодится в дальнейшем, если вы будете создавать более серьезные рекламные кампании в каких-то тизерных сетях, о которых я, скорее всего, расскажу, давать рекламу в социальных сетях, может быть, кто-то займется контекстной рекламой. Вот, но для наших проектах этого пока не требуется. Но что вы должны знать? Вы должны знать основные основные фишки рекламы джентльменский так я уже сказал набор то есть старайтесь смотреть на свою рекламу глазами человека то есть вашего будущего потребителя то есть в вашей рекламе должно быть что то что выделяет вас среди других обязательно то есть когда люди дают абсолютно одинаковую рекламу например выдернутую из каких то официальных сайтов там то на что не рассчитывают, мне трудно понять. Может быть, только на одно: что многие люди с первого раза не принимают решения. То есть вы увидели какую-то какую рекламу, да, она вот где-то там в голове отложилась, да, а через несколько дней еще раз ее увидели, и да, решили, что да, буду делать. Вот по моей практике. Такое довольно часто происходит. То есть, например, в воскресенье не создаю никаких рекламных кампаний, да? а Бац, в воскресенье, люди там пошли подписываться прям один за другим. Ну, возможно, кто-то думал, возможно, кто-то там откладывал подписание на выходные, когда у них там больше время Но <coughs> я думаю, что все-таки вот этот вот период принятия решения, он у всех разный. Кто-то сразу вот кто то через какое то время но в любом случае в вашем рекламном объявлении или на вашем рекламном ресурсе должна быть какая то фишечка лучше всего не одна то есть фишечка на которую бы люди клевали вот эти вот клевые фишечки на что чаще всего клюют я вам сейчас я озвучу первая фишка естественно деньги то есть чаще всего так как мы говорим о аудитории, которая нацелена на заработок, то есть люди клюют на деньги. Но деньги нужно правильно преподать. Вот эти рекламные кампании, в которых написано «от 3000 в день» или там «от 10 тысяч в день», они чаще всего раздражают. Во-первых, почему «от»? То есть такое ощущение, как будто меньше заработать нереально. То есть однозначно больше. Да? И если в этих рекламных кампаниях не рассказывано, как эти деньги зарабатываются, и нет никаких подтверждений, то это воспринимается совершенно по-другому. То есть наоборот идет отторжение. То есть если вы в своем рекламном объявлении людей привлекаете деньгами, вы обязательно должны как-то подтвердить, что да, эти деньги зарабатываются. Ну, например, там, показать скриншоты ваших выплат. Хотя все знают о фотошопе и о его возможностях. Да? Поэтому, конечно, более качественно работают не какие-то скриншоты выплат или там, ваших чеков, а работают озвучивание методик. То есть если вы рассказали, что нужно будет человеку сделать, чтобы заработать вот эти деньги, то есть выдали какую-то последовательность действий, понятных, легко повторимых, вот считайте, что все, вы человека зацепили и зацепили по полной. В этом случае очень помогает, конечно, видео. То есть если вы пишите видео в котором вживую показываете что вот деньги вот смотрите как у меня изменяется мой баланс и вот смотрите что я делаю для этого то есть рассказывайте как вы эти деньги зарабатываете то есть честно подробно то это работает просто замечательно приведу свой пример была рекламная кампания другого букса Букса, и там я в живом в живом видео показывал как изменяется баланс то есть в том проекте баланс менялся каждый час я показывал что 100 рефералов зарабатывают больше двух долларов это реально было. это было видно из моего видео и только на это многие люди просто стройными рядами шли, подписывались в этот проект. То есть деньги, конечно, это мега, мега-завлекалово, если, конечно, эти деньги поданы верно. Вторая мега-фишка, на которую клюют люди, это опять же все проверено, это какие-то подарки. То есть халява это, наверное, лучшее национальное блюдо наше, да, все хотят, чтобы им что-то подарили, вот на этом очень многие инфобизнесмены играют, то есть какие-то подарки, они привлекают людей, но с моей точки зрения привлекает не совсем ту аудиторию, но это прекрасно работает. То есть, ну, например, яркий пример, вот наш проект «Ойо», да вот этот вот автокликер, который раздается всем, кто регистрируется, это хорошо работает. Опять же, в предыдущем проекте у меня получилась такая ситуация, что люди даже подписывались не в проект, а подписывались только ради тех подарков, которые я выставил на своей подписной страничке. То есть подарки были, конечно, замечательные, то есть это подарки были топовые курсы. По заработку которые в этот момент продавались и их было там порядка 12 позиций то есть если это перевести на деньги там получалось двадцатка деньгами то есть это дарилось людям и я заметил что люди даже уже подписывались не в проект то есть им вообще этот проект был параллелен абсолютно то есть люди хотели подарков Подарки любят, но здесь вот как бы главное не переборщить, то есть зачем вам люди, которые приходят в проект только ради чего-то, а не ради самого проекта и заработка в нем. То есть здесь, ну и об этом я еще скажу чуть позже. Вот. И, конечно, третий, третья клевая фишка, которую можно даже на первое место поставить, это поддержка. То есть, если вы говорите человеку, что вы проведете его от начала до первой выплаты, то есть, не бросите этого человека, это для многих, особенно для людей, которые только начинают, просто мега плюс. Это настолько будет вас выделять среди вот других. Но такую такие заявления можно делать, если вы правда оказываете людям поддержку. Ситуация, когда человека там обхаживают до момента регистрации, а потом бросают после того, как он зарегистрировался, Но для меня кажется это вообще диким. Причем зачем это делается, я абсолютно не понимаю, причем даже с точки зрения экономической эффективности. То есть если вы не помогаете своим рефералам, то люди просто-напросто перестают работать. И вы сами рубите сук, на котором вы сидите. Поэтому поддержка, поддержка на всех этапах. На этапе до регистрации, во время регистрации и активная поддержка после того, когда люди вступили в проект. Вот, и об этом надо говорить. То есть люди должны понимать, что их не бросят. И это вас будет выделять. Вот если в вашем рекламном объявлении будут... Одна или две, а лучше три вот этих вот позиции. Вот я стараюсь на своих леддингах, на своих страничках захвата именно вот эти вот позиции, все три выставлять. Поэтому, в принципе, неплохо леддинги мои подписывают, с хорошей конверсией работают. И, конечно, помните еще об одной очень важной вещи. Это целевая аудитория. То есть, где вы будете давать вот эту вот свою рекламу. Дело в том, что если у вас даже мега хороший лейдинг, мега хорошее там рекламное предложение, да, но вы даете его совершенно не тем людям, то эффективность от этого будет ну, либо ноль, либо почти ноль. Опять же, приведу пример из личной практики. Uh, я всегда стараюсь продавать продукцию uh, или приглашать таких, в такие проекты, где я что-то понимаю, там, где я могу помочь. Но чаще всего, если я продаю что-то через лопаорт, я продаю какие-то продукты, связанные с сайта строительством, там, ну какие-то технические вещи, да. А, последнее время заметил, что пообщавшись с людьми заметил что э, очень активно покупаются вещи связанные с самосовершенствованием там различные курсы там методики улучшения себя и так далее ну я этим в принципе тоже занимаюсь то есть мне это тоже нравится мне это близко вот и я решил продать курс по само по самосовершенствованию для женщин Курс лидер Глопарта был, то есть его покупали просто в лед с какой-то дичайшей конверсией, то есть кому слово конверсия непонятно, я объясню, что, например, с 10 человек, попавших на эту страничку, например, трое покупали этот курс, но это мега цифра, поверьте мне, то есть цифры у других курсов, которые были в лидере, они даже по конверсии близко не подходили вот к этому курсу. Я решил его продать и дал рекламу на ОЯ. И что получилось? Те 15 долларов, то есть эти 5 просмотров, которые были куплены, эти деньги были просто слиты в унитаз. То есть, видимо, никому на ООИ не интересно там самосовершенствование и так далее. То есть, но интересна тема заработка. Вот Кто активно заработал на ООИ? Это люди, которые продавали курсы, связанные с заработком на ООИ. То есть, вы смотрите, какая ситуация работаем в проекте да мало зарабатываем хотим зарабатывать больше И таких там громадное количество И тут появляется курс который расскажет вам как зарабатывать на ове, да якобы расскажет и естественно эти курсы покупались в лед потому что была выверенная целевая аудитория то есть это нужно было всем или там большинству людей, да? Потом прошли, пошли проблемы с рефералами, то есть проект начал закручивать гайки, рефералы начали зарабатывать меньше, появились курсы, как настраивать рефералов их опять покупали там кучами, опять почему это происходило? Потому что была целевая аудитория, был спрос и естественно это все покупалось. К чему я это вам все говорю? Дело в том, что сейчас продается очень много различных курсов, которые рассказывают, как легко и просто, например, заработать на глопарте, как легко и просто заработать на смс-платниках и так далее. То есть дал рекламу и все. Поверьте, тех, кто когда-то чего-то, что-то продавал, прекрасно понимают, что не все так просто. То есть одна и та же реклама сегодня у вас работает, то есть один и тот же продукт у вас сегодня покупают, блин, завтра ничего не изменилось, этот же самый продукт, этот же самый магазин его не покупают. В продажах всегда есть риск. Вы, пожалуйста, нормально относитесь к тому, что может быть у кого-то даже с использованием платных методов не сразу получится тот результат, на который вы, например, рассчитывали. Это нормально. И нужно просто оценивать, что вы сделали не так. Может быть, там в рекламном объявлении что-то накосячили. То есть, может быть, подали эту рекламу не в то время. Это тоже очень важный момент. То есть, естественно, нужно подавать рекламу тогда, когда она будет лучше восприниматься. Вот по собственному опыту я заметил, что реклама как-то у меня лучше э, отклик был, если я ее давал там, в течение 10-11 часов дня. И после 19 20 часов вечера вот в эти дни вот в это время реклама моей рекламной кампании работали ну, изумительно вот об этом обо всем нужно помнить и нормально относиться к тому что ваши рекламной кампании может быть сразу не принесут того вот результата на который вы рассчитываете и нет каких то четких зависимостей. вот я вложил столько то денег получил вот столько то да? То есть можно сегодня вложить там 300 рублей, получить там семь рефералов. Да? Завтра вложить 300 рублей, получить одного реферала. И это все нормально, к этому нужно спокойно относиться. Теперь после того, как я рассказал такие базовые общие моменты, связанные с рекламой, об этом можно говорить очень много, и я вам все-таки рекомендую читать литературу, связанную с грамотным написанием текстов, если вы собираетесь двигаться дальше. Да, я надеюсь, что Люди, которые смотрят вот эти м, курсы мои, ходят ко мне на вебинары. Э, Все-таки не остановятся на этом кликании. Да, будут двигаться дальше. Поэтому рекомендую читать книги Орлова, посвященные э, написанию магических рекламных текстов. Шикарные книги, приятно читаются. Очень интересно, много для себя там найдете. Вот. И, конечно, практика и статистика. То есть, введите статистику. По своим рекламным кампаниям то есть записывайте когда где давали то есть экспериментируйте находите для себя какие то ваши именно ресурсы я вам сегодня покажу те ресурсы которым я пользовался да вы может быть найдете какие то другие и они у вас лучше пойдут но чтобы понять лучше или хуже идет необходимо вести статистику поэтому статистика практика и тогда у вас все получится ну а теперь уже конкретики. Во-первых, где надо давать рекламные объявления о м, привлечении рефералов на буксы? Мы сейчас будем говорить именно о проекте OYO, да, то есть как привлекать рефералов в ОЮ. Да? Поэтому где лучше давать рекламу для буксов? Как ни странно, на тех же самых буксах. Опять же, почему? Потому что на буксах э, есть то, а что нам нужно? То есть есть целевая аудитория. То есть люди, которые, во-первых, понимают, что такое букс, понимают, что такое заработок на просмотре или там, на выполнение каких-то заданий. То есть людям что-то разжевывать не надо. Им нужно просто показать перспективу. То есть чем, например, какой-то букс, который вы рекламируете, лучше, чем букс, на котором они работают. И если вы сможете показать вот эту вот перспективу, и эти улучшения. Все, вы получаете себе реферал. Значит, как найти вот эти буксы, можно сделать по-простому. Перейти, например, на Яндекс и в строке поиска написать заработок без ошибок. Напрос. Ну, вот, на просмотре рекламы. Да, вот, или можно написать Заработок на серфинге и так далее. Мы видим блоги которые посвящены тематике заработка на буксах. Вот зашел на первый букс, я, кстати, на нем и был. И вот, посмотрите, мы тут читаем, во-первых, теорию, а дальше пошли, пошел список, посмотрите, пошел список наиболее популярных буксов. Вот это вот то, что как раз нам и нужно. Посмотрите, SEO Sprint, SEO Fast, VIP Promotion, Prof Center и, кажется, VMile. Да. Вот это вот основной список лидеров. Я практически, да не практически, а, наверное, на всех на этих буксах зарегистрировался и давал рекламу. Вот у меня тут даже в закладочках есть буксы. И вот посмотрите. SEO Sprint, SEO Fast, VMile потом я еще Лайкетс like нашел но это там для себя потом м, промоушен центр вот prof центр в зона и Social tools значит сколько вы для себя найдете буксов это уже лично ваше дело единственное тут такой совет я когда искал себе буксы на которых я буду давать рекламу я исходил из какого из какого принципа или на что я обращал внимание во первых я обращал внимание внимание на время модерации рекламы то есть как быстро моя рекламная кампания начинала работать потому что на многих боксах реклама модерируется вручную. То есть на том же самом SEO Sprint, о котором я сегодня буду в основном рассказывать, реклама, модери... поданная рекламная кампания модерируется вручную. То есть вы создали кампанию и потом ждете, пока ее проверят, Причем проверяют ее люди, и время проверки может занимать несколько часов. На некоторых буксах, например, вот SEO Fast, Тут нет проверки вручную. То есть вы создали компанию и она сразу стала у вас работать. Вот еще букс, который мне нравится. Turbo Букс, Turbo Текст, Извините. Здесь также нет никакой модерации рекламных кампаний. Создали и все. Она сразу у вас начинает работать. Вот такого плана буксы мне очень нравится. Но на большинстве все-таки проверяют модераторы чтобы соответствовало правилам и так далее и так как мы говорим о платных методиках работы то я старался работать с такими буксами где можно было заводить деньги через платежные системы которые в которыми мне ну, более нравится работать то есть, мне очень нравится киви настолько нравится что везде где можно проплатить через киви я плачу через киви вот в обмане мне не нравится и там где буксы работают только с вебмане а таких достаточно много я как-то к ним уже сразу относился не так, не с такой любовью, как э, другим. Но это лично мое. Теперь, что еще нужно, о чем еще нужно знать? Э, старайтесь не давать рекламу на таких буксах, для которых есть роботы. Вот этот автокликер, да, который вы так многие любите, да, и на который мы тут подписали очень много людей, вот этот проект, за которого много людей, проект подвели в проект он конечно для исполнителей э, хорош но для рекламодателей а мы сейчас с вами будем рекламодатели это конечно выкинутые деньги то есть если вы точно знаете что на для какого-то букса есть и он активно распространен э, робот скрипт то на таких буксах конечно рекламу лучше вообще не давать Иначе выкинутые просто-напросто деньги зачем вам Рекламная кампания, которая просматриваются роботами. То есть, никого вы с такой рекламной кампанией не подпишете нормального. Поэтому в плане борьбы с роботами на первом месте, конечно, стоит SEO Sprint. Значит, под видео, или скорее всего, лучше всего, я это дам на вебинаре. Ссылки на эти компании, на эти буксы, на которых я работал. Просто всем, кто придет на вебинар, Буксы, на которых я работал я дам на них рев-ссылки. и скорее всего они будут в описании под данным видео значит вы попадаете на seo sprint вам необходимо пройти регистрацию значит регистрация тут э, специфическая вот в отличие в отличие от других буксов вам здесь необходимо изучить правила этого букса, то есть если вы не ответите на какие-то вопросы связанные с правилом, то у вас просто-напросто не зарегистрируют ну, вот я сейчас зарегистрируюсь введу капчу я ввел имя ввел электронный адрес для каждого аккаунта адрес должен быть уникальный, то есть что вам нужно делать, вам необходимо вначале ознакомиться с правилами SEO Sprint вот, вот эти правила они открываются, кстати, в отдельном окошечке, и их вам придется изучить. Почему? Потому что пока вы не ответите вот на эти вопросы и не ответите правильно, вас просто не зарегистрируют в проекте. Значит, Для того, чтобы вам облегчить жизнь, так как я уже зарегистрировался в нем, я выдам правильные ответы. Кто несет полную ответственность за содержание и вред от рекламы? То есть рекламодатель. Что произойдет аккаунтом, если его не посещать 60 дней? Аккаунт будет удален. Разрешено ли использовать вспомогательные программы? Например, автокликеры. Вот здесь смотрите. Категорически запрещено. Разрешено ли создавать более одного аккаунта и входить с разных аккаунтов с одного компьютера? Запрещено. Можно ли рекламодатель вернуть обратные деньги, которые были внесены в бюджет? Не может. Деньги можно потратить только на рекламу. Значит, если аккаунт удаляется или банится, что происходит с деньгами? Балансы площадки обнуляются, деньги не возвращаются. Что делать, если вас не устраивают правила? Покинуть проект. Вот посмотрите еще раз, галочками отмечены правильные ответы. Если вы хотя бы в одном ответе не допустите ошибку, то кирдык вас не пустит. Значит, нажимаю зарегистрироваться все пожалуйста ну, вот прошел регистрацию вот эти вот данные вам необходимо просто напросто сохранить они вам потребуются теперь что происходит дальше значит после того как вы зарегистрировались вам необходимо войти войти в аккаунт нажимаем вход вводим свои пароли вбиваем капчу и попадаем попадаем в аккаунт что вам потребуется? Значит, Вы, конечно, можете тут выбрать раздел ⁇ Зарабатывать ⁇ и зарабатывать тем же самым, чем вы зарабатываете на Oyo. То есть просматривать рекламу, то есть осуществлять серфинг сайта, читать письма, но это вряд ли кто делает на Oyo. Это тоже один из заработков. Проходить тесты и выполнять задания. Вот эти три позиции на ООЯ, наверное, вряд ли кто делает, хотя они есть на любом буксе. И деньги, максимальное количество денег можно заработать именно не с серфинга, а вот именно с этих трех позиций. С выполнения задания, тестов и так далее. Значит, но нас с вами будет занимать другой раздел. Это раздел, связанный с размещением рекламы. Что вы можете сделать? Вы можете либо нажать на раздел управления рекламы чтобы попасть вот в, такой вот в такой вот раздел. Ну, отлично, что здесь у меня осталась старая реклама. Вот, кстати, обратите внимание: видите? Последнее китайское предупреждение бан за рекламу, связанную с автокликером. То есть, у данного, данного сервиса Seo Sprint. А, запрещена реклама автокликеров то есть на самом сервисе нельзя использовать их сразу получаете бан, и э, даже за рекламу автокликера э, можно получить бан я их тут постоянно обманывал то есть производил подмену то есть когда создавал э, рекламную кампанию делал такое обтекаемое название заработок для всех размещал страничку совершенно не связанную с тем, что я рекламировал в дальнейшем, да. Когда реклама проходила модерацию, я заменял на то, что мне нужно было, то есть заменял на страничку, связанную с автокликером, и запускал рекламу. Вот. Какое-то время это прокатывало, потом администрация стала у меня ловить в процессе выполнения этих рекламных кампаний. Поэтому на SEO Sprint и не пытайтесь создавать и Пускать рекламные кампании, связанные с автокликером. То есть сразу получите бан и можно потерять те деньги, которые вы вложили в рекламные кампании. Обратите внимание, как тут можно э, привлечь рефералов? С помощью чего? Значит, э, если вы покупали какие-то мануалы, где рассказывали, как быстро привлечь э, набрать рефералов, то давался какой совет? Совет сводился к следующему. Создавайте оплачиваемые задания, смысл которых в следующем. Зарегистрируйтесь по моей реферальной ссылке. Вот обратите внимание, на SEO-спринте можно сделать рекламу, связанную с серфингом, с баннерами. И вот эти вот задания. Нажимаю на чемоданчик, вхожу в, созд... в раздел создания заданий». У меня тут нет никаких заданий, я их, видимо, уже все поудалял. Покажу, как это делается с нуля. Значит, если вы хотите получить себе рефералы, причем получить рефералы со стопроцентной уверенностью да, за в каждую копеечку вложенную отработать, вам необходимо именно выбрать раздел «Задания». Что здесь произойдет? Вы дадите задание, смысл которого – Пройди по моей ссылке и зарегистрируйся. Человек, выполнивший это задание, уже однозначно станет вашим рефералом. И вы за это отдадите, например, 2 рубля. Если отдадите 3, то вы просто шикуете, Потому что если вы хотите примерно посмотреть, какая ценовая категория по этим заданиям, вы можете войти в раздел выполнения заданий, увидеть, что задание тут всего лишь каких-то 813 страничек, да? И посмотреть, какие деньги рекламодатели готовы платить за выполнение задания. То есть, например, вступить в группу 2 рубля и вот тут же вступить в группы 0,30 копеек. Видите, какая разница. Но и те, и те задания выполняют. Кликни два раза получить деньги. Вот это, скорее всего... Наш вариант за 50 копеек, за 50 копеек человек хочет, чтобы, смотрите, кто-то зарегистрировался. Но обратите внимание, как красиво написал человек рекламное объявление. Кликни два раза, получить деньги. То есть, когда вы будете создавать задание, вот сразу же обратите внимание на заголовок. То есть, заголовок должен быть какой-то заманивающий. Почему? Потому что у вас тут 813 страниц. Видите, на каждой странице достаточно много. То есть, если ваше объявление будет никак к себе не привлекать внимание, их, их просто будут долго выполнять, они будут долго висеть. Поэтому заманивать придется либо красивым заголовком, либо серьезными деньгами. Вот. Простая регистрация за 30 секунд, за 80 копеек. Сделай один репост, получи 25 копеек. Выполнение задания 30 секунд, 1 рубль социальные сети и так далее. То есть, вы прежде чем создавать какое-то свое задание, я вам рекомендую просто-напросто пройтись по в уже задании посмотреть, что здесь народ пишет, прикинуть, какие ценовые категории на момент вашего создания задания, и потом уже приступать к своему. То есть их тут можно по цене отсортировать, по рейтингу, по расположению и так далее. Вот посмотрите, типичное задание. Простая регистрация в центре, да, регистрация плюс активность. Ну, давайте посмотрим, что что нужно сделать. Регистрируемся по ссылке, все, начинаем создавать свое задание. Опять же, переходим в управление рекламы, выбираем задание, выбираем разместить задание. С чего нужно начать? Необходимо придумать какой-то, как я уже говорил, заманчивый заголовок. Какую тут замануху можно делать? Еще раз говорю, никаких слов не должно быть о вашем автокликере. Ничего. Я бы написал вот так. Регистрируйся без ошибок. Регистрируйся и получи 30 рублей. Значит, категория задания. Регистрация с активностью. То есть человек не просто должен зарегистрироваться, а что-то сделать. И начинаем писать задание. Регистрируемся по ссылке. Уточняем, что, что пригласивший должен быть, или реферал должен быть, или в поле реферал, должно обязательно стоять Чайка 1967. Да? Теперь смотрите, просто зарегистрироваться это, конечно, хорошо, но нам нужно, чтобы как-то человек отбил деньги, да, которые вы ему заплатите для вас во всяком случае и что мы пишем дальше например регистрируемся по нашей ссылке обязательно реферал должен быть вы и, и просмотреть рекламу на 30 рублей или например просмотреть там 100 реклам или просмотреть 200 реклам но так как или выполнить 200 кликов так далее все вся, вся эта информация доступна э, в аккаунте то есть всегда можно посмотреть сколько вы накликали сколько вы выполнили или количество кликов э, сколько вы заработали но лучше писать вот именно какой-то заработок но так как проект работает в долларах да то лучше м, писать не рубли а заработать 1 доллар посмотреть рекламы на 1 доллар или выполнить кликов то есть, здесь кому как как нужно Значит, что должен указать для проверки? Вот это очень важное, важное, важное место. Вы должны написать, что исполнитель должен указать, указать ваш логин в проекте. Зная логин человека... Вы всегда в разделе «Приглашенные непосредственные рефералы» можете увидеть, что он делает. Кликает он, не кликает, сколько он накликал. Поэтому здесь чаще всего пишут там «Выполнить столько-то кликов». Да? Либо деньги, как хотите. Все это можно отследить и проверить. Теперь. Вот в этом поле вы должны указать ссылку на что-то, на какой-то свой сайт и так далее. Вы можете просто взять и указать ссылку на свою страничку ВКонтакте. Ну, например, вот так вот. Вот. Вот это вот э, адрес вашего сайта абсолютно не обязательно. Теперь смотрим. Вознаграждение исполнителя. Видите, здесь вознаграждение начинаются с 20 копеек. Значит, если вы хотите каким-то образом привлечь к себе внимание к своей рекламной кампании, то вы должны все-таки деньги какие-то платить более-менее большие. Ну, например, 2 рубля за эту регистрацию. Но посчитайте, пожалуйста, сколько вам принесет прибыли этот человек. То есть, если он заработает доллар, сколько вы с этого получите. Я вот давал компании, например, вот за такую работу, я там просил, например, там 3 или 5 рублей. Теперь, вот очень важная вещь, технология выполнения задания. То есть, один исполнитель, одно выполнение. Либо задание можно выполнять многократно. Я сейчас еще к этому вернусь. Пока оставим один исполнитель, одно выполнение. Значит, срок. Значит, накликать 1 доллар за три дня нереально. Поэтому можно выставить, ну, например, месяц. То есть в течение месяца человек должен выполнить данное задание. Все. Все оставшиеся пункты вы можете абсолютно ничего тут не менять. Все рефералы, без разницы какая репутация, с любым возрастом и так далее. Значит, я согласен и нажимаю сохранить. Значит, обратите внимание, мы с вами создали рекламную кампанию, да? Сейчас эту рекламную кампанию вы всегда можете поменять, вот посмотреть, как она будет выглядеть. Видите, вот таким вот образом будет выглядеть ваша рекламная кампания, да? Вот так ее будут видеть исполнители. Вот, вы всегда ее можете поменять, если вы нажмете вот на этот вот значок листочек с карандашиком вы можете внести какие-то изменения например, посмотреть посмотреть например 100 рекламных сайтов вот опять же имейте в виду что люди могут и не знать как просмотреть сайты вот например на проекте оя поэтому здесь можно конечно даже уточнить и объяснить что выбрать даст нажать Смотреть и зарабатывать, выбрать платные клики, выбрать свободные, доступные для просмотра строчку, нажать на желтый квадратик или прямоугольник и так далее. То есть все это, если вы напишете в своем задании, это просто облегчит людям какую-то работу. Если вы вносите какие-то изменения, вы опять же нажимаете "Я согласен" и опять же нажимаете "Сохранить". Значит, исправлять. Это задание можно много раз. До тех пор, пока вы не сформируете то задание, которое вы готовы отправить на модерацию. Вот посмотрите, сейчас э, задание пока еще, как говорится, в процессе разработки. Вы его можете править, исправлять и так далее. Если вы уже определились с заданием да, и хотите, чтобы это задание проверялось, вам необходимо нажать на кнопочку «Отправить на проверку». После нажатия «Отправить на модерацию» вот в этой позиции появляется сообщение, что реклама на проверке. Как я уже сказал, проверяется реклама руками, и это может продлиться от э, нескольких часов, а иногда там даже до неск ну, несколько дней не проверяется, конечно. Но чаще всего несколько часов, а с двух и более часов может проверяться это задание. Значит, если задание проверится и э, не будут никаких вот такого плана ругательных сообщений, что нужно что-то исправить, будет, во-первых, написано, кто проверил задание, будет написано, почему это задание, например, отклонили, да? Если же будет написано вот в этом месте, что нужно внести изменения, видите? Значит, если же ваше задание пройдет проверку, пройдет проверку, то вот в этом вот месте появится изображение такого денежного мешка. Это говорит о том, что это задание готово, то есть нужно только положить денежки на, это, на баланс этого задания и вот здесь появится кнопочка play. то есть после того как вы заведете деньги через какую-то платежную систему, появятся денежки на этом задании, эту рекламную кампанию можно запускать значит как завести денежки я покажу на вебинаре я очень надеюсь что вот это задание которое мы запустили с вами на проверку она пройдет но она пройдет модерацию, и я вам покажу как заводятся деньги конкретно и как прям конкретно запускается задание на выполнение когда это задание будет выполнено вот в этом месте где сейчас написано выполнение нет Будет мигать строчка и будет написано, что столько-то людей выполнило ваше задание. Что от вас требуется? От вас будет требоваться нажать на ссылочку, что задание выполнено, да, и посмотреть, то есть почитать отчеты ваших исполнителей. То есть, как мы с вами и договорились, люди должны присылать вам ваши логины, то есть свои логины. Прислали логин, вы вошли в свой кабинет, посмотрели, сколько этот человек вам накликал. То есть, сделал ли он, например, как мы сейчас с вами написали, 100 реклам. Сделал все, задание считаем выполнен, Не сделал, будет кнопочка «Отправить на доработку», необходимо будет написать, почему вы отправляете это на задание на доработку. И человек будет это задание доделывать за вот эти вот 3 рубля. Значит, вот так вот работают эти платные задания. Значит, с чем вы еще можете столкнуться ну можете столкнуться с перенаправлением денег с одного с одной рекламной кампании на другую я это вам тоже покажу но тоже покажу на вебинаре когда будет э, чего и куда отправлять но сейчас такая тоже возможность есть посмотрите если на вашей рекламной кампании остались какие то не деньги а у а вас рекламная кампания как вот это вот заблокирована, либо вы сами ее решили остановить, да, но деньги остались. Чтобы эти деньги каким-то образом использовать, вы можете перевести деньги с одной рекламной площадки на другую. То есть появляется вот такой вот значок, видите, изображение денежки со стрелочкой, вы нажимаете. Сейчас я не могу перевести, потому что некуда перевести. То есть ни на одну рекламную кампанию я не могу перевести деньги. То есть две у меня заблокированы, а одна у меня на модерации. Вот на вебинаре, я надеюсь, еще раз говорю, что это задание пройдет модерацию, и я денежки вот с этой рекламной площадки переведу вот, -вот на эту рекламную площадку. Вы посмотрите, как это несложно все делается. Значит, с чем вы еще можете столкнуться э, с заданиями? Ну, например, вы можете столкнуться с такой вещью, что будет написано выполнено, что задание выполнено, вы нажимаете, начинаете просматривать, а там получите такое сообщение. Давай я твое задание, давай ты мне зачтешь задание, а я там напишу, что оно хорошее, и оно тебе поднимется в рейтинге. Вот о поднятии рейтинга задания я тоже это скажу. Вот я вам показывал, что заданий громадное количество, да? И, конечно, в первую очередь, особенно если задания отсортированы по высоте, они по умолчанию сортируются по высоте, на первом месте те задания, которые люди туда поднимают. То есть у вашего задания... Когда она пройдет модерацию, появится такая стрелочка, нажимая на которую вы можете ваше задание поднимать наверх. Ну и задание с хорошей репутацией сам сайт тоже двигает, двигает повыше. Потому что найти задание на 800, на 800 страницах довольно тяжело. То есть задание тоже нужно каким-то образом продвигать. Поэтому э, есть группа людей, которые пытается на этом каким-то образом заработать, то есть это тоже своеобразный способ заработка, то есть, чтобы не выполнять задание, вот так вот люди проходят по исполнителям, пишут вот эти вот сообщения, то есть давай ты мне зачтешь а я там тебя по плюсию, по лайку и так далее. Я, конечно, соглашаюсь на это, но не рекомендую, конечно, поощрять вот эту вот всяческую халяву. потому что еще раз повторюсь, это способ заработка. Ну а теперь более... Что я хочу сказать. Я задания на регистрацию давал не так уж и много. По какой простой причине? Причина тут следующая. Дело в том, что люди, которые зарабатывают, выполняя задания, они чаще всего не занимаются просмотром рекламы то есть для них это ну, как бы не та работа то есть вот они научились выполнять задание там и поплата повыше и они вот таким вот образом зарабатывают честным или как я уже сказал нечестным способом то есть но ну, сервингом они не зарабатывают, потому что там копейки да поэтому что довольно часто происходит если вы дадите Задание просто пройти регистрацию. Вот мы с вами все-таки дали задание не просто пройти регистрацию, а еще там просмотреть 100 сайтов. Вероятность того, что человек после того, когда он выполнит такое задание, то есть он втянется как бы в работу, что он останется в проекте значительно выше чем просто если дать заданию зарегистрируюсь и все да он пройдет регистрацию да у вас там появится реферал вы отдадите ему какие то деньги и все на этом его работа закончится поэтому чтобы для вас была какая то м, польза от вот этих вот регистраций по заданиям вы пожалуйста либо сразу ставьте перед человеком какую то задачу просмотреть определенное количество сайтов чтобы он вам заработал чтобы вы те деньги которые вы заплатите чтобы они для вас окупились вот с того заработка который принесет вам реферал то есть нужно все просчитать в зависимости от того аккаунта на котором вы находитесь то есть в зависимости от э, тех расценок которые будут на данный момент и из этого расчета давать задание либо либо надо ставить такие задачи перед исполнителями, которые можно выполнить, но ну, не за один, не за два и не за несколько дней. Например, за месяц только можно выполнить. Поэтому вот первоначально я писал, то есть, заработай 2 доллара. Вот два доллара можно заработать там кликая больше там трех недель. И если человек целенаправленно в течение там трех недель кликает, то вероятность того, что ему что он втянется в проект она увеличивается причем вы знаете что например с двух долларов уже деньги можно выводить да? вы можете поставить такую задачу там, заработай полтора доллара за это там заплатите, например 10 рублей да вы с этого реферала получите больше сами вот посчитайте да? человек будет работать заработает вам полтора доллара да потом увидит что Тут осталось еще 50 центов, и можно эти деньги вывести. Да? Скорее всего, он продолжит работу, скорее всего, он выведет эти деньги, и, может быть, он останется в этом проекте. Поэтому еще очень хорошо работают так называемые многоразовые задания. То есть, когда вы создаете задание, вот здесь, вы можете сказать, что это задание можно выполнять многократно. То есть, вы можете написать задание, например, на лкой. 200 кликов, или, например, заработай доллар в течение 30 дней. То есть регистрироваться не надо. То есть вот, зарабатываешь 2 доллара, я тебе за это там, плачу там, 3 рубля. То есть и для человека какой-то дополнительный заработок, То есть и вы еще ему заплатите. То есть вот таким вот образом можно все-таки удерживать людей в проекте. То есть давая многократное им задание. То есть не просто, чтобы он что-то выполнил и свалил, а только вот давая какие-то многократные задания. Я считаю, что это наиболее эффективно. То есть мертвых людей в своих командах держать нет никакого абсолютно смысла. Что еще нужно знать о заданиях? Как я вам уже сказал, на SEO-спринте громадное количество заданий. Поэтому, конечно, свое задание нужно еще и рекламировать. А рекламировать каким образом его можно еще пустить в серфинг вот обратите внимание если вы нажмете на количество заданий здесь их будет вот 813 страниц а если вы нажмете на серфинг сайтов то есть на просмотр рекламы тут тут вообще вот их ну, очень мало видите поэтому если вы хотите раскрутить свое задание вы можете сделать ссылку на свое задание еще и в серфинге я сейчас тоже это все покажу. Вот посмотрите, вхожу в управление рекламой, выбираю серфинг, да. Именно серфингом я всех своих рефералов и привлек. Задание, значит, вот мое задание, да. Я копирую вот эту вот ссылку на это задание. Вот. Прихожу в управление рекламой, выбираю серфинг, выбираю разместить рекламу. Опять же, как я там называл? Заработай 30 рублей. Легко и просто. Значит, это заголовок. Под заголовком можно расшифровать. То есть, сделать более подробное описание вашей рекламной кампании. Например, простая работа или простой заработок. На просмотре рекламы и вот сюда кидаем ссылку на наш сайт теперь выбираем сколько будет смотреться ну например можно 30 секунд да ничего не выделяем количество смотрящих все это будет очень быстро все просмотрено да никаких стран я не выбираю опять же почему смотрите проект только на русском языке, поэтому даже если кто-то пользуется этим сайтом, этим SEO Sprint, живящий там в Америке, да, то значит однозначно он читает по-русски, да, поэтому никаких ограничений по странам я тут не делаю и вам тоже не советую. То есть без разницы, где, откуда придет ваш реферал, лишь бы он работал. Вот опять же соглашаюсь, нажимаю сохранить. Вот опять же я создал рекламную кампанию, смотрите. Что будет видеть исполнитель? Он будет видеть э, мое задание. То есть будет рекламироваться задание, потому что заданий много, да? А серфинги мало. Поэтому очень много людей могут увидеть из, из серфинга ваше задание, понять, что оно достаточно простое, ничего тут особо делать не надо, да? И, скорее всего, люди потом это задание начнут выполнять. То есть будет кнопочка Выполнить, если это смотрится и другим человеком, а не вами. И он будет сразу же из серфинга выполнять в вашем задании. То есть это хороший прием, дополнительная реклама, которая, к ну, сожалению, она опять же, к сожалению, требует денег. То есть здесь два варианта. Либо вы рекламируете свое задание через серфинг, либо каким-то образом его постоянно подвигаете, а продвижение в топ стоит 1 рубль. То есть, можете, конечно, каждый день заходить и продвигать свое задание в стоп, либо увеличить цену на ваше задание, чтобы люди его видели и его выполняли. Либо еще можете делать на него вот дополнительную рекламу через серфинг. Тоже достаточно хорошо работает. Количество исполнителей вашего задания увеличивается прямо на глазах. Но я в серфинге, естественно, рекламировал что? Я рекламировал вот этот вот наш замечательный сайт, который я делаю всем. То есть вот этот вот сайт. Я давал на него ссылку. Давал на, не, давал на него ссылку в серфинге. Почему я в основном давал именно в серфинг? Дело в том, что самое важное. Это не в том, что вы наберете команду рефералов, но они у вас потом перестанут работать, да? А самое важное, набрать людей, которые потом работали бы у вас в проекте. И вот смотрите, что у нас получается. Я говорил, люди, которые научились выполнять задания, они уже не вернутся к этому тупому просмотру рекламы, да? Но если человек на SEO-спринте пользуется с серфингом, то есть для него вот эта вот работа близкая и понятная, только вот ее он может выполнять, то если вы в серфинг дадите рекламу какого-то нового букса, то вероятность того, что вы получите активного реферала, который зарегистрируется и потом будет работать, она в разы больше, чем от человека, который пришел с заданием. То есть чаще всего через задание приходят те люди, которые зарегистрировались, выполнили и забыли. То есть, если вы тянете человека через задание, придумывайте такие задания, которые бы заставляли или мотивировали его работать, выполнять это задание долго, а не в течение одного часа. А через серфинг можно получить классных реальных людей. Как создается задание на серфинг? Опять же, входим в управление рекламой, опять же, нажимаем на серфинг, опять же, нажимаем на разместить ссылку, и делаем то что я вот сейчас сделал с серфингом на задание придумываем какую то увлекательное название причем посмотрите все это будет выглядеть вот так вот вот название оно жирным да и внизу внизу какая то вкусность видите вкусность. это вот то о чем я говорил то есть ваша реклама должна каким то образом выделяться на в фоне остальных. Здесь, конечно, может быть не так это важно, да, но все равно люди даже не задумываясь они прочитывают эту информацию, она не в голове откладывается. Поэтому написание вот этого заголовка, написание этому заголовку, вот про эту вкусность, которая потом расшифровывает, нужно, конечно, тостить и подойти внимательно. Давайте это сделаем. Ну, например рекламу, которую я давал почти всегда простой заработок для всех вот надежный проект отличная команда помощь каждому вот что-нибудь подобное ну, конечно, опять же, без ошибок. Вот Сюда вставляете ссылочку на свой сайт. Опять же, вставляете ее с http. Значит, время. Обратите внимание. Значит, я чаще всего старался делать время по максимуму. То есть я почти всегда ставил 60 секунд. Почему? Потому что на сайте, с которого я подписываю, есть видео... И в первые 60 секунд, в первую минуту, я достаточно много там успевал интересного рассказать. Поэтому вот рекламный ролик на сайте должен быть с учетом следующего, что за первые секунды нужно вывалить самое интересное на человека. Если на вашем сайте за первые 30 секунд все вываливается, ну, ставьте 30, вы будете экономить какие-то деньги. Значит, опять же, выделения ссылки не надо. Переход на сайт после того, когда пройдет реклама, можно тоже делать, но опять же за это берут дополнительные деньги, это уже на ваше усмотрение, но тоже достаточно хорошо работает, то есть смотрите, вы можете поставить по минимуму, например, 20 секунд, но включить последующий переход на сайт то есть вы получите еще несколько секунд пока человек там будет смотреть и пытаться там что то закрыть да? плюс когда сайт открывается в отдельной страничке а там правда какая ценная информация человеку проще его внести в закладки потому что уже чистая ссылка появляется опять же аудитория смотрящих все пользователи проекта если хотите чтобы ваша компания там длилась дольше ну например ставьте там Четверть пользователей, там, половина пользователей, вообще там, черепаши, серфинг. То есть ваша компания будет дольше висеть. Но тут, как я уже сказал, я вообще ничего не меняю. Соглашаюсь и нажимаю сохранить. Но так как я сделал опять же ссылку на запрещенную страничку, я сохранять не буду, потому что иначе однозначно я тут схвачу какой-то бан. Опять же. В результате что мы получаем? Мы получаем созданную рекламную кампанию, которую, опять же, можно редактировать до того момента, пока вы ее не отправили, но на модерацию. То есть каждая редакция, каждое внесение изменения в рекламную кампанию, следующим шагом нужно будет отправлять ее на модерацию, чтобы люди проверяли те изменения, которые вы сделали вот сейчас у нас с вами две компании на модерации, одна компания в задании и одна рекламная компания в серфинге Значит, я очень надеюсь, что ко вторнику у нас эти компании пройдут проверку и я покажу, как на них заводятся деньги и как это все реально работает вот таким вот образом, таким вот образом вы можете создавать рекламные компании на сервисах и получать себе гарантированных рефералов. Причем с заданием вы сто процентов получите рефералов, потому что если задание выполнили, все вы уже получили рефералы с серфинга. Здесь вам никто никаких гарантий давать не может. То есть можно вложить там 400-300 рублей в серфинг, там получить там пять с лишним тысяч просмотров и подписать, например, никого. Но в моем варианте такого не было. То есть худший вариант там подписывался один-два человека. Так чаще всего с пяти тысяч просмотров подписывалось там порядка 5, иногда 7 человек. Вот такие, но такие цифры, конечно, надо стараться выходить. Значит, на остальных буксах, на остальных буксах принципиальных отличий по созданию заданий нет. Вот очень хороший букс, он мне очень нравится здесь. Приятные люди. Тут я много заданий создавал. Здесь они называются, правда, микрозадачи. Но, опять же, принцип даже еще проще, чем на SeoSprint. Выбрали создать задание, придумали название, сами описали, что нужно человеку сделать. Назначили стоимость, назначили время. Да. Можно сказать ограничения сколько каждый человек может это задание выполнить. ограничения в сутки. Вот. Установили цену, как я уже сказал, стоимость. Все. Добавить задание, оно у вас появилось в списке микрозадач. Вот этот сервис мне очень нравится. Я им очень часто пользуюсь. Тут, видите, 27-25 человек выполняли у меня задание. Сервис называется TurboBooks. SEO Fast, он очень похож, очень похож на SEO Sprint. Но здесь задания не проверяются руками. То есть вы их создаете. Вот создаете. Здесь они называются, вот серфинг называется, динамические ссылки. Задания называются оплачиваемые задания. Да? Вот я тут, кажется, все уже все поубивал. Сейчас я посмотрю. Управление рекламы. А, нет, вот тут у меня даже еще даже деньги какие-то остались. Вот посмотрите, как из себя выпало, выглядит задание. Вот деньги. Здесь кошелечек, в SEO Sprint, мешочек. Да, вот если нажать на этот кошелечек или мешочек, да, вы указываете, сколько вы хотите. Насколько вы хотите пополнить бюджет. Вот. Выбираете, через что будете оплачивать и оплачиваете. Вот. А вот эта вот кнопочка, которая запускает задание. То есть, если задание проверено, как у меня здесь, вот если на нем есть какие-то деньги, вы всегда можете нажать вот на эту вот кнопочку, да? А, извините, вот, тут мало денег. Нажал на эту кнопочку, все, задание пошло, пошло выполняться. Вот, повторное нажатие, это просто останавливает задание. И опять же вот здесь, если кто-то задание выполнил, появляется количество выполненных заданий. Вот на SEO я тоже достаточно долго пользовался. VMile это сервис, который очень хвалят, он очень популярный, он идет прям за SEO Sprint. Мне он не очень понравился, хотя я здесь тоже размещал задания. Likeats, неплохой сервис, но тоже он мне не очень понравился. Так. Вот профицентр, здесь тоже копеечные задания, очень недорогие задания. Что-то я тут размещал, тоже что-то у меня тут работало. А вот профцентр, еще неплохой. Букс тоже я вам рекомендую. Тут я достаточно много давал заданий. Да, тут я достаточно много давал заданий. Тоже интерфейс очень похож на... Задание на SEO Sprint. Вот еще неплохой сервис vm -зона. То есть тоже я здесь зарегистрирован. Но здесь ничем не понравилось. То, что если в предыдущих, предыдущих сервисах стоимость задания давалась в рублях, здесь это дается в долларах. И первый раз я давал задание, что-то по привычке там написал. Это казалось доллар. И чуть бюджет там весь свой не слил. Юзератор это не совсем то, что нам нужно сейчас. И вот этот сервис, на который я вышел, но ну, здесь я больше двигал ролики с YouTube. Вот на этом сервисе Social Tools можно даже зарабатывать. Почему? Потому что здесь задания достаточно высокие. То здесь меньше четырех рублей задания разместить нельзя. Они достаточно быстро выполняются. Вот, причем как я уже сказал, вы, скорее всего, можете найти какие-то еще сервисы, которые вам будут близки. Я искал сервисы, общаясь с исполнителями. То есть, если вы заметили, есть в каждом сервисе возможность переписываться. Но ну, Я дарвал нормальные человеческие задания, вот, и мне достаточно много людей писали. Я с ними переписывался и потом задавал им такие вопросы, на, какие вы сервисах, на каких сервисах вы еще работаете. И люди просто делились информацией, вот где им там больше нравится работать. Я тоже проходил регистрацию на этих сервисах и тестировал их под себя. Вот в принципе несколько затянувшийся, но все-таки рассказ о платных способах рекламы через буксы. Значит, я, скорее всего, сниму еще урок, посвященный э, тизерной рекламе, тизерным сетям. Есть рекламе ВКонтакте, это тоже там тизеры размещаются. Но для проекта Ойо я бы, конечно, не рекомендовал. Почему? Потому что все-таки реклама в тизерных сетях, она чуть подороже. То есть, если здесь за просмотр, за клик, там платят сотые копеек то в тизерных сетях платится уже рубли и опять же вероятность того, что человек будет регистрировать ее она не так она не так велика то есть да могут зайти на ваш сайт на вашу страничку посмотреть и вернуться причем для того, чтобы давать рекламу в тизерной сети, однозначно нужен хороший э, одностраничник, классный, профессиональный одностраничник. То есть размещать задания на буксах можно без всякого одностраничника, как вы, наверное, уже поняли. То есть только если вы серфинг даете, здесь, да, потребуется какой-то хороший, адекватный одностраничник, который именно подписывал бы под вас людей, а не отталкивал. Поэтому лучше потратить деньги на создание сайта то есть может быть заказать его у специалистов либо если сами хотите создавать купите какой-нибудь профессиональный шаблон и на основе этого шаблона создайте если вас устраивают те шаблоны на которых я свои сайты делаю то пожалуйста как я уже говорил всем кто ходит на вебинары кто сейчас в нашем чате участвует всем я сделаю такие подписные странички вы можете размещать ссылки на них на серфинге вот на буксах, на буксах о которых я рассказал но скорее всего о тизерной рекламе однозначно будет урок я просто хочу проверить как она будет работать в к проекту а то есть будет ли те количество денег которые вкладываются в тизеры как-то соответствовать тем деньгам которые зарабатываются в проекте то есть для продажи продуктов тизерная реклама, вот при партнерских продажах это, конечно, замечательная вещь, но там вы продали какой-то продукт, да, и сразу, например, получили 300 рублей, да, ну, понятно, что есть смысл более-менее вкладываться в дорогую рекламу. Значит, естественно, реклама на Яндекс.Директе, на Google, кстати, то я вообще о ней рассказывать в этом курсе не буду, потому что для этого проекта вообще не, не та реклама, то есть не та ценовая категория, потому что рекламная кампания на Яндекс.Директе, во-первых, она создается, мягко говоря, сложнее. То есть, кому интересно, у меня на канале лежит хороший урок, Яндекс Директ за 90 минут. Там прям рассказано, как создается рекламная кампания. Посмотрите, вы поймете, что это часы, иногда несколько часов, вам сутки можно рекламную кампанию создавать, потому что те рекламы, которые я вам показал, их можно создать там ну, за 5 за 10 минут максимум. С Яндекс Директом такие вещи не проходят, и, конечно, ценовая категория там от десяти тысяч рублей. То есть, если у вас меньше десятки, то лучше и не идите в Яндекс Директ, это просто выкинутые деньги будут совсем. Вот на этом занятие, занятия о платных методиках размещения рекламных на буксах. я заканчиваю. Если у кого-то возникли вопросы, пожалуйста, под видео пишите свои комментарии, пожелания, я на них буду отвечать. Да сниму расскажу и всех жду на вебинаре на вебинары проводятся у нас вторник четверг в 20 часов по москве вход свободный 55 человек сейчас в комнату легко умещается поэтому приглашаю всех кому это интересно кто посмотрел это видео подписан на канал там кнопочка подписаться есть под видео подписывайтесь и будете получать Самые свежие новости по урокам, по вебинарам, по заработкам. Еще раз всех с праздником Святой Пасхи. Удачи. До свидания.